История с хэппи-эндом. Ведь я работал 7 лет, чтобы сейчас один раз одолеть легенду. Желаю здоровья твоей семье и в жизни больше приятных моментов. Но, Вань, тебе не нужна победа. И ты не уйдешь сопущенным вниз лицом. Ведь твое счастье в другом, в двух маленьких детях, которые уже гордятся своим отцом. Спасибо!